Сам начали ролика я вам хочу сказать: в начале начальники... ролика. Начали ролика топ-контент. Я помылся, побрился, меня атакуют муравьи. Блинский ж ты ешь. Всем привет! Как вы уже видите там происходит вообще что-то непонятное, а здесь у нас будет происходить что-то понятное. Значит, в этом ролике я вам расскажу про то, как я своими силами, своими какими-то такими думками, недумками, придумками решил в своей жизни попробовать что-то новое. Значит, сразу хочу вначале сказать, что это видео прям плагиат плагиатный, я не преследую никаких целей, там, заработать на этом или еще что-то такое, просто мне интересно. Я увидел в интернете ролик, где чувак катается на лодке самодельной, так скажем, байдарки, которая обмотана стрейчевой пленкой. Блин, ну в принципе, да? там какие-то досочки, палочки, и все это обмотано стрейчевой пленкой, и все это дело плавает, все это дело работает. Блин, почему бы и нет? То есть это стоит недорого, это можно сделать сами руками, я сказал себе блин, а почему я хуже? Я тоже хочу так попробовать. И в принципе, вот оттуда и родилась идея: то есть, все это дело собрать, сделать как-то самому и попробовать на этом поплавать или походить, как там правильно, не знаю. Значит, что мне для этого потребовалось? Это немного времени стрейчевая пленка рулон такой большой, потом э, два рулона скотча. Ну, там, соответственно, топоры, молотки, там шуруповерт, ну, все это такое, чтобы все это непосредственно подготовить. Значит, вот в этом месте, где мы сейчас с вами находимся, я нашел веточки подходящие, палочки, кусточки. Все это дело отрезал необходимой длины, конкретную длину я не помню, я не замерял, так на глаз приблизительно прикидывал. Значит, что я делал? Вокруг берез вот этих, которые здесь находятся, вы их сейчас не видите, но они здесь на самом деле есть. Нашел березы подходящего диаметра, такого, чтобы они были, ну такие, как мне надо. То есть вот эти кружочки, которые я делал, я вокруг березок этих вот, так скажем, обгинал. Вот. Все это мероприятие я обогнул вокруг дерева, зафиксировал и оставил это сохнуть на три дня, чтобы оно приняло форму и держало, соответственно, форму, та, которая мне нужна. Но ну, в будущем там это все пошло не по плану. Но ничего страшного, сейчас не об этом. Значит, также хочу вам сказать, что если вы собираетесь это повторить, то вы должны, ну, как бы осознавать все риски, да, на которые вы идете. И ни в коем случае я не хочу, чтобы вы это делали, не хочу вам навязывать то, чтобы вы прям это вот делали и там призыв какой-то к действию или еще что-то. Нет, я просто... Что сам для себя хочу попробовать и показать вам, что у меня получилось. Да, я это сделал, блин, да, это было прикольно, здорово, все так похлопали, поржали и разошлись, все. Вот, огромное спасибо вам за то, что вы смотрите этот ролик, ставьте палец вверх, либо там палец вниз, если вам не нравится Подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям, знакомым, близким, кому угодно Ставьте обязательно колокольчик, если хотите в будущем получать уведомления о новых видео ну, Не хотите, не ставьте, просто подписывайтесь и ну, наблюдайте за тем, что я вообще делаю В планах еще там несколько таких интересных проектов, Ну да ладно э, Присаживайтесь поудобнее, готовьте себе там, я не знаю, покушать, чайку там попить или что-то еще э, Мы начинаем Ну что, ребятки, привет, прошло... А сколько, блин, прошло-то? Три дня, короче Да, три дня с того момента, как я поставил Все это мероприятие Сохнуть на березах оставил Ну что, идем смотреть Ничего интересного за эти дни не произошло Наготовил я еще заготовок Там нарубил Этих Орешника и клена Ну, потому что, блин, что нашел, то и нарубил Будем делать из того, что есть Будем довольствоваться тем, что есть Вот так вот я вам скажу Заготовочку, видите, она ну как бы держит форму. Это, это еловая. Еловая заготовка, в принципе, держит форму. Сейчас будем откручивать вот эти заготовки и те, соответственно, заготовки. И вот эти полукруги. Они кривые, косые, но это нормально. Так, вот наши полукольца. Вообще, вот полукольца получились вообще топовые. Топчик полнейший. Ну что, берем сейчас все эти заготовки, короче, и валим туда, к месту, где мы будем все это непосредственно ковырять. Вот так вот пока что выглядит это мероприятие. Скрутил три кольца. Типа туда, короче, садиться. Туда или туда ноги. Вот. Вот так вот она будет такая длинная. Где-то порядка раз, два. Порядка трех метров. Продолжаем. Значит, надо поставить это мероприятие, я думаю, чуть-чуть ближе к, к, к переду. Чтобы, когда садишься, жопа же тяжелее, она будет погружаться. Но есть такой вес у меня, что, в принципе... Ну, я думаю, так оставлю. Все, смотрим дальше. Ну что, народ, немножко помучился я, короче, пособирал. Не стал уже, ну, снимать все это, нету штатива. Простите, что так вот уже, как говорится, почти готовый вариант. Но получалось, короче, вот так. Получилось вот так. Вот такая вот штукенция. Вот так вот она выглядит. Кривая? Ужасно кривая. Вот видите, где зад, должен быть здесь, а тут перед вообще боком ушел. Не знаю, сейчас буду, наверное, переделывать. Что-то надо с этим делать. Ну, что-то такое вырисовывается занятное. Еще осталось поставить два вот эти кольца туда, усилить, так сказать, раму. Ну, в принципе, мне кажется, и так поплывет. Но это не точно. И еще надо боковые вот эти вот сделать, тоже усилить бока. Ну и прокрутить все, уже скотч заканчивается, все везде, стыки все прокрутить, чтобы не было острых углов, чтобы потом, когда обматывать буду с пленкой, чтобы был топ-топчиковый. Если вам интересно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы продолжаем. Это было непросто, это было интересно, весело и здорово. Короче, обмотал все-все-все-все-все, чтобы потом, когда наматывать стретчевую пленку, не было никаких проблем. Значит, сразу хочу сказать, если вам кажется, что эта вся фигня выглядит кривой и косо, то вы правы. Выглядит это очень криво очень косо. Чтобы это поставить ровно, я покажу сейчас. Это выглядит таким образом. Вот, типа это ровно, а это типа вот так лежит, вот так, оба очки, но все должно быть топчег. Но мы что делаем? Чисто попробовать же, правильно? Поэтому из этого следует, что мы на пороге заплыва, а это не может не радовать на самом деле. Ну что, осталось дело за мало. мне нужно найти помощника, который поможет мне обмотать все это мероприятие, хорошенько обмотать. Стрейчевой пленкой и что стартуем сейчас я еще тут кое-какие штришки доделаю потому что мне кажется что нужно еще кое-что тут подделать и буду искать человека ну ладно смотрим и переключаемся что друзья у нас прошел небольшой дождик неплохо так пролили хочу вам говорить приехал я в местечко где мы будем сейчас мотать нашу лодочку дал блёночку вот она лодочка дал блёночка ну-ка давай-ка фокусируйся так, вот она, там уже идет непосредственно подготовка, подготовочка. Мой ассистент там уже подготавливает непосредственно почву для всего этого мероприятия. Так, достаем. Все, кто видел эту лодку, здесь охренели уже. Здравствуйте. Сейчас, секундочку Здравствуйте. я... Погодите. Сейчас, секунду, тебя аж не слышно. Я ж... Итак, значит, была прервана трансляция. Мы идем брать интервью у человека, который э, понимает чуть-чуть больше в этом, чем я. Скажи, Скажите, пожалуйста, а, как вы считаете, вообще э, то, что я собираюсь сделать, это вообще умно или нет? Это пиздец полный. Других слов нет. Это, конечно, шедевр, я не знаю, как это будет работать. Я просто помогаю, потому что это мой брат. По-другому я сказал, Иди ты нахрен со своей. Так, значит, все, ну, все нормально, да, будет? Поплывет? Или пойдет, или поплывет, или пойдет куда-то, или поплывет тоже куда-то. Ну ладно, все хорошо. Эй, только чтобы главный дождь не пошел, вот тут вот, вот фотик же стоит. Страшно, что страшно Теперь надо. <с восьмые> Самое главное забыл. Чем крутить, мана? Синей изоленты? У нас неточенные ножики. Так, ты, наверное, будешь мотать... Тебе дури побольше Сам крути какой-то, а я буду мотать а, Ну вот так вот и живем Тебе надо ее натя... ну, тебе надо натягивать, чтобы я ее натягивал Ты понял, да? Крути, крути, да Отлично Давай, давай, давай Что, она поднимается, что ли? А я же все вроде бы предусмотрел, нет? Она должна очень быть натянута второй перетроитель Запись. Мы тут немножко отвлеклись, и получилось так, что мы... <звук> мы уже четвертый слой или пятый. Постой, теперь держи. Я буду ходить, ходить, крутить. на край этот хорошенько обтянуть, чтобы туда не проходила вода. дым. Могла вот эта херня лоб. Не, вон там, с той стороны, вот с этой. Блинский ежина. Слушай, а я скотч брал или не брал? Ну что, проверять поедем? Пока угу. не надо, края потом. Ты вот эти вот не будешь проходить? А зачем? Чтобы на острове не прокололо. Я думаю, она доживет до того момента, как мы спустим на воду все это дело. Ну, Или она уже трещит. Будто... Непредвиденные проблемки. Один раз сплавает, и пойдет она в костер. Успокойся. Из говна палок и пылесосных флангов. Лодку, гидотку. А если... Кстати, как надо его назвать? Только тихо сразу, нормальное название должно Есть? Я считаю, что это отважно. Ну, как, как судно назовешь, так и поплывет. Да? Отважно, на дно. Это все-таки лодочка Оля. Сейчас мы а, тут эксперта по... Какое ощущение, блядь. Центр тяжести наоборот, там, где должны сидеть пассажиры, как бы, блин. Ну, будет подводная ну, ладно, чуть -чуть Но, смотри, ну, ты, Мы же все прекрасно знаем, что если перевернуть сосуд, в него вода не попадет. Соответственно, это подводная лодка, да, правильно? Согласен. Если взять, сделать сюда, вот, э, зацентрировать грузики, нахуй, чтобы она ровно плыла под водой, днищем вверх, соответственно, получится подводная лодка. С возможностью наблюдения за подводными животными. Перископ. Совершенно верно. Но это не точно. Ну ладно, О, глянь, все, вроде закончилось. мухи, мухи, видишь, садятся. А, погоди, на шпильку это пробить. Это хороший знак. Это хороший знак. Мухи, если садятся, да, хороший знак. И собаки бегают. Собаки обязательно, если в видео есть собаки, то это непременно нас ждет успех. Я ну, тебе а вот а отвечаю, ядрить мадрид. Смотрите на этого орла. Это Тихо, тихо, сейчас как ебать. Я, я, я не знаю, куда я его делал Вот же она Только Скотча было, мало бюджет бюджет, бюджет, бюджет А, кстати, простите за мат Очень а? много мата Я постараюсь его запикать, но я не умею Я им объяснял, что в России без матов Если как бы убрать весь мат, ну, то получится вы. молчание Ясно yes, no. А, кстати, детей из несовершеннолетних убрать от экрана категорически запрещаю. Нельзя это повторять дома. Это все трюки выполнены профессионалами. Это опасно для жизни. Да, категорически. Категорически нельзя это повторять дома. Всю ответственность вы берете на себя. Я профессионал, каскадер. 24 года я работал в, в команде команде Станиславского. В 11 лет сам ездил на рыбалку уже. Велосипеде? На своем велосипеде, прошу заметить. Честно собранном. Честно собрано, мне ни, ни у кого туда. ничего не воровал. Прошу. Так, мы сделали почти что очко. А теперь представьте, как выглядел велосипед. Не надо представлять, как вы. Ну, велосипед был хороший, звали его Дракон. Куда пошел-то? Ну, хотя, в принципе, все мы прекрасно знаем, куда бы я пошел бы с этим совсем, если с бы не... Байдар, Далеко, причем желательно мелкими шагами, чтобы. Блин, как... Карманчик для телефона. Пудза. это опасный карманчик. Для рыбы. Колесики от самоката, чтобы в руках не носить. Кстати, вы не знали, мы делаем скейт. Скейт с эффектом бани. С эффектом присутствия в бане. Мы вот такой. Для чего. Что это вообще, да? Самое главное, все это потом организовать в музей, где это будет храниться. Ты собираешься втор... на втором этаже, да, делать? Ну, вот. Нет, это будет потом, ну, мангал И Пишите свои комментарии, нравится ли вам мой помощник, который сейчас помогает делать. Звать его Палыч, он очень хорошо варит кашу, кашу хорошо кашу. знает, как варить уху полуавтоматом. У меня теперь вопрос э, к знатокам. Сейчас я камеру О! возьму. Вот так вот проверяется, значит, надежность... Э... Гаража 31, да? Гараж 31, можно так назвать, да? 32. 32? Так, один говорит, один говорит 31, дом, а потом другой говорит 32. Да, смотрите, значит, смотрите, карманчик там есть для рыбы. Погоди, дай, где карман для рыбы-то, еб... Крутится, как шаурман. Да погоди, я уже в другую сторону пошел. Значит, вот он, карман для рыбы. Вот он, вот, и либо для телефонов там. Короче, все удобно. Похоже изнутри на ракету. Вон там где-то есть для крючков карман. Там для удочки есть карман, вот тут будет сидеть мое седалище. Значит, почти что все готово, вон там вот. Подписывайтесь на инстаграм, но лучше не надо. Значит, сообразили мы вот эту хрень. Вот это выглядит вот так. Прикольно, да? Них*** не видно. Короче, все, ждем испытаний, ждем испытаний, ждем водных испытаний. Это будет завершающий, финальный, так скажем, штришок в этом видео, И потом посмотрим, утону или не утону. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Никуда не уходите, будет интересно Итак, народ, ну что, вот и продолжение, собственно Прибыл на место, значит, с тех пор, как я намотал лодку Прошло уже 6 где-то дней, наверное Приехал вот на такое местечко Проказываю, смотрим, да? Оба-на Речечка здесь мелкая Значит, один раз я уже поплавал, но я не стал снимать Потому что у меня сел телефон, я забыл флешку дома вот и сейчас тогда я поплавал короче и сделал как то выводы, немножко протекала я там немножко усовершенствовал так сказать технологию и конструкцию и немножко какой-какой элемент надо будет добавить, сейчас я уточню конкретно на какую сторону она немножко кренится Байдарочка и на эту сторону я сделаю небольшой такой как поплавочек, короче, будет не байдарка, а фиг знает как этот дрянь называется, но все равно суть остается той же самой, нужно проплыть на самодельной фигне. Смотрим, не переключаемся, сейчас я все подготовлю и опять включусь. Итак, значит, ну вот, получается немножко доработанная конструкция, так называемая Mark II будет. Или даже уже нет, наверное, марк 3, потому что первая набирала воду, вторая немножко улучшенная, ну, как это сказать, чтобы, короче, воду не набирала, и марк 3 непосредственно вот, ну, некрасиво, коряво, конечно, ну, в принципе, что, я же не преследовал цель какую-то там на выставку попасть или еще что-то. Я преследовал цель поржать. Так, ну, короче, поржать должно быть получиться. Вот такой вот поплавок сделал из пеноплекса, три, один кусок пеноплекса, разрезал на три части, склеил их простой обычной пеной монтажной Приехал сюда, соответственно, срубил вот такие вот две штучки, прожиленки, прикрутил их сюда, примотал скотчем сюда. Все это мероприятие я сейчас попробую поставить на воду, дабы оно не кренилось на один бок. Итак, друзья, прошу вас, пожалуйста, не повторяйте этого. Еще раз вам напоминаю, все трюки выполнены мной лично, под мою личную ответственность. А ребенок очень сильно переживал мой за то, что я там плавал. Не дай бог со мной, чтобы ничего не случилось. Да. Да. Не забывайте обязательно использовать средства э, индивидуальной защиты, да, там спасательный жилет, э, там какой-то, может быть, водонепроницаемый костюм. Я, значит, одел э, водонепроницаемый костюм в виде кожи э, и взял кусок пеноплекса, который лежит у меня под жопой, чтобы, не дай бог, типа как спасательный жилет. Ну, это, естественно, шутки шутками. Э, ну, что, погнали посмотрим. Погнали посмотрим. И ставьте лайк. Так, ну что, я, скорее всего, буду не в фокусе, но я сейчас все буду прям при вас делать. Возможно, меня не будет слышно, так что я сразу извиняюсь за это. А, вот, я таким вот образом все это мероприятие здесь у себя организовал на футболочке, значит поплыву я вместе с этим, то есть это очень дорогое оборудование, с ним поплыву, буду очень бояться конечно и переживать за все это, но ладно чего не сделаешь ради контента, правда? значит сейчас я поплаваю немножко вот здесь вот на небольшой глубине, здесь буквально там по колено, ну в принципе больше не надо нужно просто понять, работает это или нет ну что, прям начнем прям при вас смотрим и не переключаемся и обязательно угораем смотрим внимательно, смотрим-смотрим захожу смотрим. сбор Вроде должен быть в объективе. Значит, тапки беру, вместо тапки будут вместо весел. Так, держится все вроде бы относительно крепко. Блин, я больше переживаю, если честно, за микрофон, блин, дорогой. Первый спуск на... Второй. ё это фига еще и работает. Ёж ты, моё ж ты, это просто пец. Я сюда положил еще кусок пеноплекса. Это такая ржака вообще. Народ, это вообще так угарно. Я вам серьезно говорю. Ай, нет, нет, нет, нет, нет! Нельзя на мелкоту протрет днище. А представь, это работает. Ну слушайте, эта фигня, короче, держит, это фигня бред. Блин, это плавает. Внутри, а, все, вот вода набирается откуда-то потихонечку. Ну, не сильно, но набирает. В тот раз набралось где-то порядка 10 литров воды, мне кажется. Слушайте, ну это, короче, работает, как бы вы что ни говорили. Не в эту сторону. Я же говорю, я не умею плавать на лодках, понятия вообще не имею, что нужно для этого делать. Смотри, плыву, да? А вот где нету течения, там я очень быстро, кстати, плыву. Видите? Километра полтора в час. Ребенок говорит, плыви назад. А, мель, мель, мель, мель, мель, нет, нельзя! Ну что, друзья, большое за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, понравилось вам или нет. Мне вообще понравилось. О, офигенно. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы пропустить новые видео. Возможно, будут интересные, может быть и нет, не знаю. Спасибо, что смотрели. Топчик. Блин, а я хоть снимал. Очень круто, да?